Больше всего меня бесит в Польше медицина. Чтобы попасть к врачу на прием, нужно ждать запись около трех недель, это в лучшем случае. Вы спросите меня, Аня, почему не к частному врачу? Ответ прост, ожидание приема примерно такое же. Ну а если вы собираетесь в путешествие или к друзьям и уже купили билеты на поезд, я хочу вас огорчить. Вам придется взять с собой кроме своего чемодана еще газетку, конфеты и терпение, так как поезда в Польше всегда опаздывают. Прям как девушки на свидание. Но что самое смешное, что дежурный по вокзалу может вас отправить спустя 20 минут ожидания на автобусную остановку и вы будете ожидать уже автобус. А что тебя бесит в твоей стране?